Привет, друзья! Сегодня тема нашего урока – вспомогательные элементы программы, которые никак не влияют на качество дизайна, но при этом позволяют нам ориентироваться в пространстве интерфейса, как при создании своих проектов, так и при работе над готовыми. Все три элемента расположены на панели вид. Это пяльца, сетка и линейки. Вот о них мы сегодня и поговорим. Этот урок вводный. Нет необходимости запоминать все, что вы сейчас узнаете. В процессе обучения я не раз буду обращаться к настройкам этих элементов и предлагать вам снова и снова посмотреть данный ролик. Пяльца. Вышивая дизайн, мы запялем ткань в пяльца. Максимальное поле вышивки вашей машины, а также имеющиеся в комплекте пяльца, определяют, какого размера дизайн вы можете вышить. И создавая дизайн в программе или работая с готовыми дизайнами, вы можете включить отображение пялец и посмотреть, подходит ли созданный вами дизайн под желаемый размер пялец. Но обратите внимание, физический размер пялец и размер поля вышивки в пяльцах это два разных размера. Максимальное поле вышивки выбранных пялец ограничено красной линией. Для включения и отключения виртуальных пялец нажмите по иконке «Показать пяльца» левой клавишей мыши. А для того, чтобы зайти в настройки и выбрать подходящий размер, нажмите по иконке правой клавишей мыши. В настройках отображения пялец вы можете выбрать пяльцы из списка, заложенного в программу. Здесь достаточно широкий выбор пялец различных производителей но если нужного размера пялец в списке нет, вы можете создать пяльцы желаемого размера. Для этого выберите производителя, нажмите «Создать», укажите тип пялец, размер и, задав уникальное имя, нажмите «Сохранить». Новые пяльцы появятся в списке производителя. Также в настройках отображения пялец вы можете определить, относительно какой точки будут отображаться пяльца. Давайте в этом уроке остановимся на том, что установим автоматическую центровку. В результате, как бы вы ни перемещали элементы дизайна на рабочем поле, пяльцы всегда будут располагать его по центру. Более подробно мы разберемся с данной настройкой в других уроках. В целом привыкайте работать и создавать дизайны, отключая отображение пялец и включайте пяльца на начальном этапе обучения перед сохранением файла и отправкой его на вышивальную машину, чтобы точно быть уверенным в том, что дизайн соответствует выбранному размеру пялец. Сетка. Второй важный элемент интерфейса – сетка. Ее лучше держать включенной постоянно. Она не будет вам мешать, зато вы сможете соблюдать соотношение между объектами, а также определять на глаз их размеры и пропорции. Сетка позволит вам более точно представлять и размечать пространство рабочего поля. Посмотрите сейчас на экран с расположенным на нем дизайном. Вы можете предположить, какого он размера? А теперь включите сетку. Зная шаг в сетке, вы сможете тут же оценить приблизительный размер дизайна, его пропорции. Это ваш главный ориентир. Включается и выключается сетка нажатием левой клавиши мыши. А чтобы зайти в настройки, кликните по иконке правой клавишей мыши. Настройка сетки – несложная задача. В 90% случаев вы будете использовать сетку шагом 10 на 10 мм. И только приступая к работе над специализированными дизайнами, вам возможно понадобится изменить шаг сетки. Поэтому сейчас мы оставим все как есть и перейдем к следующему элементу. Линейки. Простейший измерительный инструмент, как в жизни, так и на экране монитора. Нажмите цифру 1 на клавиатуре. Если до этого вы смотрели ролик по калибровке экрана и сделали ее, то сейчас вы видите на мониторе виртуальные линейки один к одному. Не верите? Возьмите линейку и сверьте ее с виртуальной. Я редко пользуюсь линейками, мне они нужны только для расположения на рабочем поле направляющих, которые в свою очередь нужны для точной разметки при построении сложных симметричных дизайнов или объектов. У направляющих, что называется, ноги растут из линеек. Наведите курсор мыши на линейку, кликните и удержите левую клавишу мыши, потяните курсор мыши. На рабочем поле появилась направляющая. Теперь, чтобы убрать ее с рабочего поля, наведите курсор мыши на желтый маркер направляющий, прижмите левую клавишу мыши и потяните направляющую под линейку. Направляющая удалена. Итак, теперь вы в курсе, что такое сетка, пяльцы, линейки и направляющие. И для чего они предназначены. Вы знаете, что найти их можно на панели вид. И если вы смотрите в программу и в упорах не видите, значит вам надо убедиться, что панель вид включена. Для этого кликните правой клавишей мыши по пустому месту, где обычно располагаются панели. И если в выпадающем меню возле панели вид не установлена галочка, то установите ее, кликнув напротив панели левой клавишей мыши. На этом все. Хорошего дня!